Новостное ведомство Индии сообщило о рождении удивительного младенца. Как оказалось, жительница штата утар прадеш стала матерью ребенка с тремя головами. Женщина поделилась, что во время регулярных осмотров медицинские специалисты не выявляли осложнений и патологий. На протяжении всей беременности гражданка наблюдалась у врачей, однако те констатировали рождение здорового малыша. Стоит отметить, что две головы соединены с третьей, с задней стороны. Также все три части имеют волосяной покров. На данный момент, как сообщает источник, женщина с новорожденным находится дома и их состояние стабильное. Однако медики утверждают, что дети с похожими аномалиями не живут больше года и дать дальнейший прогноз они не могут. Жители Утар-Продеша ошеломлены подобной новостью, и многие даже приходят к месту жительства матери особенного ребенка, чтобы потрогать его или совершить подношение. Подобная реакция вызвана тем, что исходя из религиозных верований, несколькими головами могут быть наделены лишь божества. Верования указывают на то, что особенные новорожденные одарены способностями и являются посланниками свыше. Кроме того, не стоит забывать тот факт, что существует и противоположная примета, которая гласит, что появление на свет многоголового ребенка – дурной знак.